Снова здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Ермак, эксперт по здоровью детей, профессиональный инструктор раннего плавания, руководитель школы осознанного родительства, преподаватель для инструкторов. И сегодня я хочу с вами обсудить тему, как рано, как в каком возрасте нужно идти в бассейн моя личная практика говорит о следующем чем раньше тем лучше у меня был один ребенок когда мама привела ее в 19 дней приехала при том с другого конца москвы на метро для того чтобы позаниматься с ребенком все крутили у виска говорили о том что мама не ехать в метро с таким малышом грудничком он совсем не окреп да он же у вас горит от туберкулеза такие фразы говорили люди, которые видели малыша и как каким-то образом общались с мамой. Но на самом деле, что получает при этом малыш? Малыш видит большое огромное пространство, да, бассейн, видит огромное количество воды. Что получает мама? Мама получает больше возможностей в движении, больше больше движений в бассейне, при этом ваша спина ровная, вы уже настолько не нагибаетесь, не наклоняетесь, нагрузка на вашу спину значительно меньше, и естественно набор упражнений значительно больше, то есть вы можете работать с инвентарем, вы можете работать с убортиком, с бортика, вы можете... Вы видите других деток, ребенок видит, как занимаются другие детки и повторяет за другими детками. Конечно же, это происходит не в 19 дней, да? это начинает происходить со временем, в 3, 4, 5 месяцев, когда ребенок начинает повторять за старшими детками, за более умеющими. И таким образом делаем вывод, чем раньше вы пойдете в бассейн, тем лучше для вас и для малыша, тем больше возможностей вы для себя откроете. А на этом все, с вами была Юлия Ермак, будьте здоровы, берегите себя и изучайте себя и своего ребенка, изучайте свое материнство, совершенствуйте его. До скорых встреч, друзья, пока!